Меня дошлятки, элегантная сама от меня без ума и весьма почтенный джентльмен сидой и мальчишка любой. И когда легко и просто выхожу на перекресток, сто автобусов ряд не подвиж, настоя и гудят машины. Совершенство, бы само совершенство, Душекся, а -а -а. Ах, какое, ах, какое блаженство, Значит, что я совершенство, Значит, что я, я идеал. Леди Мэри! Леди Мэри! Леди Мэри. Кто и простуды, Фью. Лечит лучше, чем микстуры. Оттей, лучше разных врачей, всех людей спасает Летом и зимой, лишь улыбкой одной Дети могут быть только я не постарею И опять, и опять буду все вспоминать и мечтать о встрече Вы само совершенство, вы само совершенство, а то жеста, выше же всяких подвал. Какое блаженство, Ох, какое блаженство, значит, что я совершенство, значит, что я идеал